Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в браузере Opera. И вопрос у нас простой. Предположим, вы где-то поработали на чужом компьютере, и теперь у вас вылазят пароли с чужого компьютера. Браузер вас постоянно спрашивает, какой пароль ему выбрать. Поэтому у вас замусорился парольная секция, и у вас там появились чужие пароли. Вам этого не надо, так же как не надо это и на чужом компьютере и на вашем. То есть, когда вы входите работать в чужой компьютер, нажимайте, ставьте галочку чужой компьютер. Это для вашей же безопасности, чтобы ваши пароли не сохранялись, и также они не сохранялись бы у вас дома чужие пароли. Итак, что для этого нужно сделать? Вот браузер Opera. Здесь заходим в экспресс-панель браузера и нажимаем вот на эту кнопочку «Простая настройка». Ну, простая настройка нам недостаточно. Катим вниз, перейти к настройкам браузера. Так, так, так. Вот, пароли и формы. Вот сюда. Увидели пароли и формы. И здесь пароли, предлагать сохранять пароли для сайтов, жмем на эту кнопочку. Позволять сохранять пароли это неплохо, автоматический вход это тоже неплохо, пусть остается. Но нам надо убрать лишние пароли, чтобы нас не спрашивали какой выбрать аккаунт. Вот например у меня есть такой аккаунт Диана Саенко Mail.ru, а вот это мне не надо. Я жму на три точки и удалить. Все. Вот букет идей. Ну тут не мое, не мое. Сейчас еще найдем. Вот, например, Владивосток .ком. Давайте удалим этот аккаунт. Удалили. Ну и так далее, ребята. Дальше не буду, дальше все понятно. Точно так же вы удаляете у себя чужие пароли. Все, тут сохранять ничего не нужно, все сохранилось, как вы это назначили. Далее. Ну, с опера понятно, да? Мне показалось это не очень понятным, поэтому я вам его про него и говорю. Теперь. Далее, значит, браузер Google Chrome. Здесь нам тоже надо войти в настройки, вот сюда. Жмем на три точки и выбираем настройки. В настройках выбираем пароли. Здесь гораздо проще. И выплывает такое же окошечко. И если вы тут увидите чужие логины, вот а пароли вот здесь то удаляйте смело вам это не нужно это не нужно и тому человеку вот например аккаунт не мой удалить это логин не мой или вот логин тоже не мой удалить то есть понацепляла все что было на чужом компьютере на себя ну в принципе тут уже не так уж и много осталось. Все, поэтому вот два браузера. Все остальное вам по вашим браузерам примерно будет э, также понятно. Я думаю, вы разберетесь без проблем. А пока с вами была Диана. Не сорите на чужом компьютере, и ваш компьютер тоже останется чистым. Ну а пока всем пока. Всего доброго! Ставьте лайки, если вам понравилась, понадобилась эта информация. И подписывайтесь на канал. В конце концов, не зря же я для вас снимаю эти видео. Ну, все, ребят, пока!